И мы продолжаем серию уроков по анимации от первого лица. Так давайте добавим анимации кроуча, кроуч и кроуч терн, право и лево. Так, кроуч сразу поменяем. Так, и я думаю, теперь давайте добавим повороты приседа uh, Crouch turn left и crouch turn right. Переходы для них будут идентичны переходам для обычного idle. То есть мы сейчас их просто скопируем. Давайте копируем переход. Вставляем. То есть здесь все делается по аналогии с обычным передвижением. Так, единственное, что я не то скопировал. Так, давайте вставим. Удалим. И добавим еще один пин. Moment State у нас должен приравниваться к... на выход если не кроуч да то мы вернемся и здесь также так теперь на вход к правому повороту тоже копируем вставляем Давайте проверим это. Присели. Встали. Повороты. Да, также нам нужно для анимации выставить Force Root Look. Как и для всех анимаций поворота. Не забываем про это. Так, сохраним все. И нажмем Play. Так, ходим останавливаемся приседаем ходим так у нас тут рывок заметен рывок рывок давайте исправим рывок так как бы нам его лучше исправить давайте здесь выставим 04 давайте посмотрим да теперь у нас рыбка нет все хорошо ну и также повороты да у нас работают нормально В целом уже наше передвижение выглядит довольно таки неплохо, да, мы уже можем его спокойно использовать, но у нас здесь есть какая-то остановочка, и это мы сейчас исправим так здесь давайте поставим speed равен 0 у нас все равно анимация останавливается так что нам что нам сделать давайте давайте давайте давайте спрыжка так это мы уберем Так, boolean Нужно подумать, как лучше сделать, да. То есть вы всегда должны иметь в виду, что у вас проигрывается последовательность стейтов. И вы как бы должны следить за тем, что и когда у вас происходит. Так, ну вроде бы анимация у нас теперь не останавливается на одном кадре. И анимацию, да, советую всем, когда вы делаете анимационный blueprint, хорошенечко все проверять, чтобы у вас все последовательности работали после добавления каких-либо стейтов. Давайте на кроуч сразу выставим функции которые заготовлены в движке это crouch и uncrouch это нужно для того чтобы наша капсула уменьшалась и также нам понадобится перейти в charter movement компонент и здесь найти can crouch и поставить галочку для того чтобы мы имели возможность переседать Ну, сейчас, конечно, мы не увидим, но у нас капсула на данный момент уменьшается. Так, в принципе, в принципе, все у нас работает. Так, и что теперь нам еще нужно будет сделать? Так, давайте, наверное, добавим переходы между Комбат и обычным состоянием. И также добавим переход к Кроучу. To Кроуч анимацию добавим. Мы вначале ее добавляли, потом убрали, но все-таки с ней будет это выглядеть получше. Так, To Кроуч... И нужно посмотреть, да, у нас обратной анимации нет, поэтому мы просто инвертируем ту анимацию, которая у нас есть. Просто сделаем дубликат, так это мы копируем <coughs> и вставляем на ту То есть, если кроуч, то мы проигрываем анимацию ту Дальше мы переходим к кроуч идол. И здесь мы делаем time майнинг э, на 0.2, меньше 0.2. Так, и по возврату мы будем идти к ту idle анимации. Давайте возьмем эту логику. И давайте просто возьмем стенд Поскольку, используя функции crouch и uncroach, у нас уже не будет возможности прыгать. Так, to idle. И от to idle мы будем переходить к idle. Это мы можем удалить. To idle. И здесь также тайм и майнинг выставляем на 0.2. Ну и также сделаем проверку на то, чтобы скорость была... Э, или скорость больше нуля, да, мы перейдем к кайдлу. Или э, у нас просто проиграется полностью анимация. Так, это мы сделали переходы. Единственное что, давайте снимем Loop Animation и Play мы выставим минус 1. То есть, чтобы у нас анимация проигрывалась в обратном порядке. Поскольку у нас анимация одна, так тут уже снимаем галочку Loop, нам приходится да, что-то делать, чтобы это выглядело нормально. То есть, анимация проигрывается в положительном значении и потом в отрицательном и это выглядит уже более естественно. Так, теперь мы можем сделать дубликат, точнее снова сделать дубликат для Combat Movement для смешивания. Просто так было легче, поскольку, да, чтобы снова не переписывать все эти стейты, всю их логику, нам достаточно здесь поменять просто несколько анимаций и не писать все по новой. Так, давайте поставим Idle. Movement заменяем на Combat Movement. И что нам еще нужно поменять? Нам повороты нужно поменять. LF, Turn, Left. И LF, Turn right, то есть влево и право, ну, в принципе, да, если у вас будут полные наборы анимаций, вы будете сами делать, то вы можете спокойно сюда уже поставлять анимации конкретно для комбат-системы. И теперь давайте сделаем переходы к combat и к обычному состоянию. Найдем анимацию normal. LF idle. Назовем его. ту combat. И подключим. Вот так вот. Так, где нам лучше сделать дубликат? То uh, нормал. Ну так у нас... Наверное, не получится. Да, у нас так не получится. Поэтому мы сделаем такую же логику в Base Locomotion. Так, снова берем Time майнинг, Уже по накатанной. 0,2. В принципе, это значение подходит для большинства анимаций. Так, или же у нас будет скорость больше нуля. Тогда мы сразу перейдем к Combat Idle. И от А Combat Idle мы сразу перейдем к Momentum. Ну и также мы проверим, не находимся ли мы в воздухе. Так, теперь давайте Default Movement, и здесь нам нужна анимация. Ну, мы возьмем, наверное, ту же самую и снова ее инвертируем. То есть чтобы она проигрывалась в обратном порядке. To normal Так, турмал. И здесь мы вот это вот скопируем, поскольку у нас значения будут те же самые. Так, Default Moment, снимаем Loop Animation и выставляем минус 1 Play Rate. И давайте посмотрим так мы переходим в комбат и переходим обратно у нас есть рвок да то есть анимация подергивается поэтому нам нужно будет там выставить э, не 02 тайм романинг а 04 скорее всего это нам поможет, так, таймер майнинг, либо же мы можем попробовать увеличить бленд. время, давайте посмотрим, Не, но у нас все равно рывок, поэтому давайте, таймер майнинг поставим на 0.4. И нам нужно будет убрать blend на 02 давайте посмотрим play и как мы видим да у нас рука никакого нет Так то Комбат и Снр, Ноль один, давайте попробуем. Так, давайте, наверное, сделаем дубликат еще анимации. И инвертируем ее в самой анимации. То есть, это тоже как вариант. Давайте сделаем 2 Combat. И здесь выставим минус 1 Raid Scale. И в 2 Normal мы выставим ту нормал анимацию которая уже инвертирована так а здесь выставим один нажмем play так но у нас все равно не работают повороты нам нужно здесь Выставить также 0.4, я думаю, и также нам нужно поменять Time Remaining, поскольку мы изменили анимацию, и здесь выставить 0.4. Так, и здесь 0.1. поскольку у этих анимаций изначально переходы плавные, то есть к, от позы к позе, э, поэтому нам особо смешивания э, в данных анимациях ничего такого не добавить. Так, 0.4, Speed, SNR. Uh -huh -huh -huh. Давайте посмотрим. Повороты, смена... Так, возвращаемся, поворачиваем да, все, сейчас работает нормально все повороты, все смены состояний все работает отлично и я думаю уже в дальнейшем мы будем добавлять какие-то стейты для вооружения и тому подобное Поэтому если вам было полезно это видео и вы не подписаны на канал, подписывайтесь на канал, проявляйте какую-то активность на канале, канал понемногу растет. Всем спасибо за поддержку и до новых встреч.